Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Нашел кое-что интересное сегодня и поэтому не мог не поделиться этим с тобой. Тем более, что официально об этом почему-то никто до сих пор не сказал. Поэтому сегодня будет быстрое обновление по Таралуне. и если тебя эта тема живо интересует и ты хочешь быть в курсе новых событий и новостей вокруг этой и других криптовалютных монет, обязательно подпишись на канал и нажми на колокольчик. Так ты точно не пропустишь новые криптоапдейты. Иногда они очень важные, действительно. За последнюю неделю мы выросли почти на 4000 новых подписчиков и меня это очень, очень мотивирует. Большое спасибо за такую поддержку. Итак, вчера я упоминал о том, что генеральный директор Binance предложил Даквону вместо форка внедрить механизм сжигания монет. И знаешь что? Сегодня я обнаружил, что токены Луны начали сжигать. Каждую секунду, каждую минуту, прямо сейчас предложение Луны у и ты будешь в шоке от того, насколько. Начнем с этого интереснейшего сайта, где мы находим инструмент, с помощью которого можем отслеживать активности разных кошельков. Он называется Dev Wallet Checker. Я также обнаружил интересный кошелек, с которого постоянно куда-то отправляют токены Луна в больших количествах. С комментарием «Send to burn» отправлено для сжигания. То есть фактически каждая из этих транзакций направлена на то, чтобы... Сжигать токены луны. Как мы видим, отправляются они на какой-то кошелек с адресом, состоящим из одних нулей, который и является тем самым адресом, где сжигаются эти токены луны. Каждая транзакция – это от нескольких сотен тысяч лун до нескольких миллионов лун. Именно в таких количествах сжигаются эти токены. Мне стало интересно общее количество токенов, которые прошли через этот кошелек. К сожалению, трудно сказать, сколько из них именно луна, потому что так, также мы здесь видим и Binance USD, но тем не менее вместе они составляют 258 миллиардов токенов, если я не ошибаюсь, здесь очень много цифр, по-моему это 258 миллиардов также я перепроверил эту информацию на Binance Smart и увидел, что этот кошелек действительно используется для сжигания токенов Луны. И как мы видим, сейчас активно с PancakeSwap а отправляет токены Луны на этот адрес для сжигания токенов Луны. Я немного посчитал на калькуляторе и оказалось, что TerraLuna уже сжигает каждую минуту 40 миллионов токенов. Конечно, пока что курс Луны на это никак особо не реагирует и мы не должны обязательно видеть немедленную реакцию цены токенов на такое активное сжигание, но мы можем подтвердить, что токены начали сжигать. 40 миллионов токенов в минуту, это значительное количество. Но пока что это не тот механизм, который лично я бы хотел видеть. Я бы хотел видеть внедрение такого механизма, который сжигал бы какое-то количество токенов луны за каждую активность все эти луны. Например, даже за обычную транзакцию ты отправил и какое-то количество луны сожгли. На длинной дистанции, конечно же, это хорошо, так как луна может стать дефляционной, как эфириум, что конечно же, может повлиять на ее курс. Правда, для UST это не очень хорошо потому что он навряд ли будет восстанавливаться по отношению к доллару забавно что сама луна даже не заявляет о том что они уже начали сжигать монеты странно что они этого не сделали потому что как по мне это очень большая и громкая новость которая могла бы добавить позитива в эту ситуацию но их официальный твиттер пока что молчит а вот я не молчу и поэтому решил поделиться с тобой этой информацией. на этом все увидимся вечером в новом видео до скорого